Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим. Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим. На больше дави. У этих сострадания хорошо развито. Они мочеников любят. Прекрати! Прекрати! Итак, мы возвращаемся к теме замысла. Что мы видим в руках у наших героев? Металлофон. Считается, что это самый древний музыкальный инструмент, не считая человеческого голоса. Пластины металлофона делали обычно из меди или бронзы. Длина, ширина и толщина металлических пластин была напрямую связана с высотой звука, возникающего при ударе молоточком по металлу. Мы видим, что на пластинах есть надписи в виде латинских букв. Очевидно, что это название уже знакомых нам нот натурального музыкального звукоряда. Но при этом мы видим, что пластины расположены не последовательно, как это нужно для игры на инструменте, а хаотически. На двух пластинах надписи практически стерты. Что хотел нам сказать этим Дмитрий Зочи? Нет цели растолковывать, есть цель запустить зубчатые колеса в головах. Дмитрий Зочи. Мы знаем, что упорядоченный музыкальный строй рождает музыкальную гармонию. В нашем же случае привычный порядок вещей был кем-то намеренно нарушен, как и целостность инструмента. Более того, теперь мы не сможем сыграть на нем даже простую мелодию. Для этого необходимо восстановить название нот на потертых пластинах. Итак, первый вывод мы видим беспорядок, дисгармонию, утрату привычного мироустройства, нарушение целостности гармонии как основы нашего мира. А у них все так. В головах руины, в сердцах руины, и снаружи одни сплошные руины. Металлофон в фильме использует натуральный, простой звукоряд из семи звуков, и его состояние – это нарушение основ самой природы, сути вещей. То есть мы видим хаос, отсутствие связанного и обоснованного порядка. Но пластины не могли сами перепрыгнуть на другие места и сама закрепиться. Значит кто-то намеренно приложил к этому руку. Внутри каждого хранится код.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 Музыкальная индустрия использует введение этой частоты для влияния на население, чтобы добиться большей агрессии, психосоциальной ажитации, эмоционального дистресса. Например, бывают сводные оркестры, когда в них присутствуют музыканты из разных стран, по разным причинам, и им необходимо договариваться о том, на какую частоту им всем настроиться надо. Но, к примеру, покупая цифровое пианино, обнаруживая, что оно привязано к 440 Гц. Музыкант меняет вручную эти настройки, а иногда это значение сбрасывается при включении. А если не проверишь, будешь играть в 440 Гц. Насчет 432 и 440 Гц – это очень простой вопрос. Попробуйте сами, воспользовавшись простейшей математикой, поумножать, поделить значение частотных рядов. Все будет предельно понятно. Дмитрий Зочи Гармония и хаос – это два конфликтующих полюса. Это созидание и разрушение во всех известных смыслах. Попробуем прояснить, какую же все-таки информацию несет этот хаотически выстроенный звукоряд. Обращает на себя особое внимание пятая пластина с буквой G, обозначающая ноту Соль. Сама пластина повернута вокруг воображаемой оси, а хвост у буквы G оказался при этом сверху. Как известно, у режиссера Дмитрия в его зодческом проекте ребусы многослойные, да к тому же еще и на разных языках, а такой акцент на пластине с буквой G отнюдь не случайен. И к этому важному моменту мы еще вернемся, потому что именно в этой G и есть вся соль в прямом и переносном смысле. И да, я предельно точно отдаю отчет о каждом слове и звуке фильма. Дмитрий Зойчи. Постоль постоль, постоль, постоль, постоль, постоль, Пронумеруем пластины металлофона слева направо и обозначим их так, как это сделано в фильме. Добавим порядковые номера букв латинского алфавита на соответствующие им пластины. Тогда обозначения пластин будут выглядеть так. В нумерологии важна энергетика простых чисел. Поэтому упростим то, что сочтем нужным и оставим без изменений то, что в неупрощенном виде имеет собственную сильную энергетику. Тогда пластины слева направо будут выглядеть так. Все получившиеся числа непростые по смыслу. Их значения относятся к категории понятий «высший смысл». В нумерологии 11 число Андрогим, мужская манифестация женской природы, путь змея, тантра левой руки, бог войны. Трактовка числа 11 также неисчерпаема, как породившая его вселенная. Как в микрокосмосе в нем отражается многообразие полярных свойств. 11 обозначает чувствительность, творчество, бесстрашие, сообразительность. Высокомерие, деградации, насилие. Эта многоликость толкований выражает особенность, присущую господствующим числам. Если цифры от 1 до 9 несут в себе полный спектр качеств, наработанных человечеством, то управляющие цифры отвечают за сверхъестественный план познаний. Сакральное значение числа 11 связано с его особой ролью в древних мистических учениях всего мира. В Древнем Египте цифра 11 была знаком Великой Нут – богини ночи. Ее почитали как прародительницу звезд и богов, а также защитницу мертвых, которая поднимает души усопших на небо. Каббалистическое древо жизни – древо сфирот или сиферот, в полной мере отражает двойственное значение цифры 11. В нем оно может проявляться как скрытая сфера знания даат, открывающая нам тайны мироздания, или опускаться в нечистые миры клипот. Какой квадрат определять? 3,8? Нет, 1,6. Мальца позывной, как записывать? Сда боже искра с точки зрения сакральной геометрии 11 это балансировка на грани добра и зла баланс нарушен вы переусердствовали зависнуть между небом и землей вот что такое число 11 и хотя в его основе лежат две единицы две изначальности два истока две силы но 11 единолично претендует на превосходство, она следует сразу за числом 10, высшей ступенью десятиричной системы. Есть такое слово «превозносить себя» – это про число 11. Число 12 – это изначальная природная целостность и гармоничность нашей Вселенной. Издревле считалось, что число 12 управляет мировым порядком. Оно присутствует везде, начиная с мифологии различных народов мира и заканчивая современной системой контроля времени.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 и 12 секторов циферблата часов, по которому минутная стрелка движется в 12 раз быстрее часовой. Наконец, 12 двенадцатиричная система мер и весов по сей день существует в западных странах. И даже русский алтын – это 12 полушек. Все это говорит о том, что числу 12 во все времена придавалось особое значение. По утверждениям некоторых источников 12 является еще и символом истины. И это вполне логично, ведь за ним система мироустройства, правильность которой никто не возьмется оспаривать. Это цикличность, согласованная с ритмами живой природы, 12 систем организма человека. Важно отметить, что в основе гармонии числа 12 лежит тройка 1 плюс 2. Наиболее гармоничное созвучие это аккорд из трех основных звуков. Наиболее устойчивая конструкция стоит на трех точках опоры. Тройка- это основа равновесия. Это то, что не дает миру скатиться влево или вправо сорваться вниз. Тройка заложена в основу геометрии самых гармоничных инструментов: гусли, арфы, балалайки, в музыке тройка непосредственно влияет на возникновение гармонии как самостоятельно, так и в сочетании с четверкой. Три четвертых – размер вальса, четыре третьих – интервал кварта и так далее. Тройка – основа основ. Число восемь тоже совершенно неповторимо. Оно само заключает в себе симметрию. Два круга, два цикла. Земное и небесное свет и тьма, жизнь и смерть, как две стороны одной медали. Восьмерка символизирует знак бесконечности, петлю Мебиуса, замкнутую систему перерождений колеса сансары. А также этот знак, обозначающий Абсолюта, находится в кабинете Возницы на пано на стене над каббалистическим древом жизни Сферот которая, в свою очередь, является одним из фундаментальных понятий в каббале. Возвращаемся к нашему металлофону и вспоминаем, что на пластинах 3 и 7 буквы стерты. Получается, что именно от их значений будет зависеть итоговый расклад игры. Для этих пластин у нас осталось только две буквы – C и D, Это, соответственно, ноты До и Ре. Но какая из них стоит на третьей пластине, а какая на седьмой? Кроме этого бросается в глаза сочетание букв СИДИ. Да это же стертый диск, стертая информация. Ну ничего-ничего достанем из кэша.